Добрый вечер, с вами школа русского языка Йош, Макта Прустеле Йош. Ну, а так называется Мактаб Рустеле по-арабски. Но на самом деле это школа для всех и вообще, честно говоря, не столько обучение, сколько тут общение для всех, кто придет к нам и из, других, из других стран, может быть, кто не знает русский язык. Или, может быть, дети, которые захотят научиться. Ну, для детей, может быть, подойдет написание или какие-нибудь вещи такие несложные. Вот, потому что особой тут у нас э, науки никакой нет. А просто я э, пишу э, по... <coughs> Письменно стараюсь писать. Ну, конечно, в компьютере, насколько получается. Пишу буквы. Э, и э, также общение для... Те, кто хочет изучать русский язык, может зайти на YouTube, да, найти. Надо там, кстати, поставить теги. Зайти и учить. Как э, я, например, э, делаю с корейским языком. Ну, что могу, да, то смотрю там на YouTube, на сайтах. Вот, сам учу корейский. Может быть, кто-нибудь хочет учить русский, и таким образом он зайдет... YouTube и э, узнать что-нибудь э, для себя интересное. вот Для всех. А, тут э, группа ВКонтакте у меня есть. Также телегра... в Телеграме я создал такой э, такое называется канал. Называется People Talk To Me. Люди, поговорите со мной. Но ну, его пока еще никто не нашел в Телеграме. ну там можно будет и написать. То есть, кто не знает, как Писать тоже можно будет. В общем, тоже для общения, для изучения русского языка. Такой канал. Вот. Почему почему называется Мактаб. Школа, да? Ну, просто в свое время так, так получилось, что я и учил татарский язык, и арабский, как писать по-арабски. Ну, и Мактаб, школа, в принципе-то, для людей, которые... Для народов э, тюркских, да, для всех они понимают это слово. Мактаб для них школа, это для них естественно. Также. Э, вот, поэтому, э, поэтому я сейчас буду, наверное, писать. Писать, попробую, как всегда, буквы алфавита. Напишем сегодня А, Б, В, Г, Д. А. Это мы пишем а, прописные, как мы в школе писали. А. А вот, наверное, подойдет для тех, кто э, изучает, э, вернее, для детей, мне кажется, подойдет в э, прописях, конечно, не будут писать, но э, посмотрят как... Вообще-то, может быть, даже немножко, немножко по-другому, но там со временем у каждого свой почерк будет э, вырабатываться. Вот, ну, по-классически, может быть, это немножко пишется немножечко вот как-то вот так. Кто, кто, как, кто как привык писать. В принципе. Главное, как говорится, руку набить, а дальше там уже пойдет. Вот, также можно, э, можно писать и попроще, если э, не особо это для <coughs> детей, которым надо писать в прописях. А, допустим, можно писать так. Или вот встречается, если э, в, в чтении, да, читать будут. Вот, э, также буквы простые. Простое написание, более простое такое. Или А просто вот так вот, А и все Вот. Также можно совсем писать это, это уже можно сказать, печатные буквы, да, А. Вот, ну, А, а э, по-разному печатают, но, наверное, все таки печатно вот, как, как-то вот так вот она печатается. А. Еще мы, мы ее узнаем. Печатная буква. Это для того, чтобы читать, потому что, может быть, многие не будут, конечно, иностранцы так писать букву А. А чтобы читать газеты или книги, вот для них может подойдет так. А. Буква А. Так, теперь мы перейдем. Да, А, первая буква алфавита А. Раньше в древности была АЗ. Поэтому там на канале тоже такой эм, АЗБУКА, да. АЗБУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛ, ДОБРО, ЕСТЬ. В общем, э, все, эти, все эти, ну, где-то в каких-то уроках у меня это уже было. Это я сам уже забыл, надо, <coughs> надо вспомнить. Вот, теперь, э, значит, Б. Б, называется Б, буква, да, произносится Б, Б, Б, Б. Ну, фонетику, может, это мы потом, это кому надо будет. Пока у нас нету на канале таких подписчиков и в группе, кому надо там фонетику объяснять, иностранцев пока нету. Поэтому мы просто пишем. чтобы видео, конечно, снимается, чтобы можно было запомнить порядок, как пишется именно, именно по порядку. Здесь, конечно, в тетрадке будет красиво, красиво. Здесь, конечно, все это может быть не очень красиво, но главное порядок запомнить и писать потихонечку. Вот по простому писать, если печатная буква Б, Б большая. А, маленькая, маленькая печатная. Маленькая печатная сейчас даже. А, вот еще маленькая печатная может так, так вот выглядеть. Б. Б. А, маленькая печатная. Даже скорее не так. А Как-то вот так. Б. Ну, в общем-то, в, общем в большинстве случаев вот так она. Б. По порядку у нас идет А, Б, В. Школьники пишут в тетрадках. Раньше были линии такие специальные, там, конечно, высота все это учитывалось. Надо было писать вот так красиво. В принципе, это делалось для того, чтобы потом э, как бы почерк уже э, был, чтобы писали, да, и, и, наверное, наверное, для того, чтобы э, все-таки понимал учитель, что мы там написали. Потому что, наверное, раньше, раньше по-другому писали эти буквы. Ну, я имею в виду в древности, конечно, в старославянском там языке они писались, конечно, наверное, по-другому, более как-то. В. Буква В. Звук В. В. «В» также, также наверное, за, ä, ну, я не знаю, как, э, кто совсем не понимает русский язык, наверное, да, наверное, это еще разговорный. «Рановато», да, обозначает и предлог «в». Куда? В город. Собираться в дорогу. Приехать в город. Отправляться в путь. В путь. Так. В. И печатная буква простая может печататься так. В. В. Буква В. И маленькая у нас. И маленькая у нас В. Ну, тоже может, в принципе, так так и печататься особо. Без всяких изменений. Вот, а писать. Писать, конечно, красиво, если можно. Допустим, там разные. Например, буква Б могут так написать, что вот я вот такую букву вижу сейчас перед собой, Как бы уже такая такая каллиграфия. То есть здесь это все, Ну там, конечно, это все более красиво. Как-то вот так вот. Вс это вот так. Вот так и вот так. Да. Вот это можно, в принципе, так и написать. Ну, эти уже. Это уже такие-такие черточки. Я думаю, то. более сложно теперь э, уже даже <coughs> для меня даже уже не... прочитать конечно ну чтобы узнать можно было эту букву А Б В теперь у нас Г буква Г звук Г Г вот так она пишется Ничего сложного. Ну, конечно, в тетрадке в школе мы еще писали под наклоном. То есть там надо было писать вот так. Вот так вот надо было писать. Под наклоном. Специальные были линейки, черточки. Вот. А печатная буква может выглядеть, допустим, так. Так, или просто вот так он может выглядеть. Так, и D теперь, да? А, Б, В, Г, Д. D мы тоже писали под наклоном. Также печатная буква немножко может быть сложновато, но в принципе. Не. Также еще вот букву D. Я еще писал вот так, потом уже не так писал, а вот так писал, мне казалось так даже лучше. Вот и маленькая D у нас. То же самое, только здесь вот такое вот так можно даже писать. В общем, все это д, звук д, дом, например, дом, дом, кошки, труба. Дым из трубы, дом, дым, да. Ну для те, кто уже знает русский язык, более-менее из э, людей других стран, они, конечно, ну, алфавит знают, они, конечно, поймут, что дом, дом, это дом, вот, вот это дом, дом. А вот это дым. А вот это дым. Дом, дым. Ну, мне кажется, такие, <свят> такие слова тоже надо и для начинающих, потому что так, пока я пишу весь алфавит, я медленно все делаю, то уже до последней буквы дойдем, мы уже первую забудем. Поэтому можно такие слова наглядной картинки. Дом, дым. Можно, конечно, на, на этом посмотреть. Вот. Дым из трубы. Это труба. Просто я рисую не очень хорошо. Вот. Так что, если кому пригодится, буду очень рад. А, Б, В, Г, Д. Всем спасибо. До новых встреч. Школа русского языка Ёж. Вот. И также заходите на группу ВКонтакте. Можете подписываться. И э, э, ВКонтакте тоже. Мактапрус Тележ. И Телеграм. Э, people Talk to me. Э, всем спасибо. Вот. Вот он так называется. Здесь картинки можно здесь больше. Так наглядно. Можно вот здесь даже по-английски я гуглом написал. Вот. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.